я поставлю сейчас и грубо говоря всем привет меня зовут макс прайм сегодня я хочу затестировать нужно ли скачивать Плей маркете превьюшки для того чтобы делать превью на телефоне сейчас они называются одна называется превью для видео пишите превью для видео в Play и находите сегодня расскажу вам стоит ли это делать потому что я знаю эту тему и в принципе могу вам совет дать заходим в это приложение превью, превью. вот она как она выглядит можете сами посмотреть если вам будет видно то лайк подписка я не знаю скуда она снимается но я хочу в будущем чтобы это было монтаж то есть перелевком как это делать как это щегры блин делают интересно как поэтому буду пытаться так показывать потом если получится то ракус поставим у нас есть три функции создать обложку инструмент пост надо попробовать все и есть мои миниатюры так еще магазинчик наверно за деньги ясно принципе, бесплатный есть еще что-то еще э -э купить премиум ну в общем там ух ты бери, куда я нажал создать уже нажимаем создать обложку нажимаете создать обложку и смотрите, что у нас тут есть. Куча лиц, куча автомобилев, гейминг, импорт фона, влог, загрузка. Ла-ла-ла, мы что-нибудь. В общем на категории не так уж много. Ну ладно, в принципе. Так, про что будем делать? Например, мне вот я записал про инвестиции. В принципе, может и про инвестиции. Так, есть у вас такая категория. Учения. А ну-ка посмотрим. Так, интересно, интересно. А ну-ка два эту аватарка чья тут чужая можно мне изменить на своем или так она останется чужая аватарка. нет все же останется Текст, превью чужая блин аватарка тут так нечестно друзья лайк подписка чтобы я близко 1 виде ролик это очень прямо главное закрыть приложение давай закроем ух ты а ну-ка Верните обратно. Я куда-то поросенка поставила. Смайлик поросенка. Жалко, что тут чужие лица. Вот честно. Вот на компьютере легче. Вот первый минус всех приложений, у которых есть лицо чужое. Зачем мне это? Вдруг мне там забанят еще. Так, да, выходим. Я хочу заново создать. Ищи тогда без лиц. Только с нормальным фоном. Давай тогда заново выберем учение или events такой какой-то праздник в принципе тут есть что поковыряться то в принципе вы найдете своем если вы делаете длинные такие раз в месяц в месяц делаете они а часто как я то сможете технологии ух ты так компьютер о смотри уже класс так ну давай рекламу блин пропускаю так сейчас я вам наверное, покажу наверно Смотрите, она очень красиво выглядит, думаю, вам понравится. Так, давай тогда ее изменим. Что-то можно изменить. Так, ух ты, ух ты, как она поставилась. Текст. Изменить текст. Нажимаем прямо на текст. Русский, английский. Хорошо, на английском. <смех> не знаю, что написать. Ладно, изменить. Так, и расширю... добавить текст. О, нет, не то. Т... Нажимаем на эту штуку на текст добавить текст должна добавиться да и написать мне дай написать мне текст жирным добавляйся он не хочет что, ух ты, что, -то, что -то у нас кстати увеличилось а картинку можно увеличить офигенно а там у нас такой небо ну компьютер есть такая функция ладно увеличите картинку молодцы все довольны дальше текст жму наверное на текст можешь конечно без текста ну ладно Фон есть, ух ты, фон, шум. Природа. -мо. Фон природы. Да, эту гейминг подходит. Наверное. Давай. Обрезать. Ух ты. Удалить. Ой. А вот. Не удалить, а изменить. Хорошо. Пишем, наверное, Макс прайм. Макс правим. Так, не надо, я хочу сохранить. Блин. Я не знаю. Нужно выучить английский, поэтому, друзья, лайк подписку чтобы мы с вами вместе выучили английский, потому что это капец. Удалить. А. Нет. <сих> <Суб> <его> не понятно функцию, Куда нажимать, что происходит? Тут такие маленькие функции, это огромный минус. Ладно. Изменить текст. Давай тогда. Не тот. Ладно. Ладно, забей. Убираем его. Используй, пользователя. Ладно, без текста будем все. О, без текста, может это капец с этим делом. Так, природа технологии. Ой, а может ваше другое мне понравилось, что новое? Природа. ну, смотри, лабиринт. Лабиринт и ноутбук. Какой мне классно. Так, смотрите. Сейчас закрыть фон, импорт, фон, эмоции, текст, импорта редактор ну ладно в принципе сойдет смотри что получилось капля конечно получилось но вроде бы красиво так ну в принципе мне это сойдет превью я как раз хочу такую там добавлю потом на компьютере свое что это капец так давай сразу загрузить пока не удалилось это все фигня ладно загружаем его наверное на канал обложки или же в интернете там на в дискорде что потом я скачал потому что откуда мне еще скачать так уберите эту рекламу Смотреть видео, Посмотрим видео, тогда выберем рекламу. Тих-тих-тих. Так, ждем 30 секунд, с вами поболтаем, ведь это классная превьюшка получилась. За 7 минут мы создали какую-то быструю превьюшку. Можно было на интернете найти, но тут есть бонусы. Тут интереснее, чем интернете искать. Да, возможно, меня там забанят, если это ихняя превьюшка, а не моя, и я не имею права на нее. Так что тут есть риск что забанен. Так что имейте в это в виду. В принципе, я это предложение оставляю, так что годится. Выделить фигуру. Ох ты, что это такое? Ладно, сохранить, спасть. Что значит спасть? Ничего себе спасть есть такой. Удалить водяной знак. Мне не скачалось, как я понял, да? То есть я вставляю полностью программу. Не скачалось нормально. Так, без фальшивок, все нормально, окей, тогда можно, в принципе, фотку есть, дальше вы должны быть на лице, дальше текст на комментарии, все, и воля вас красивый текст, выкладываем в Discord, можно где-то угодно, не будет там всякое такое. Я, наверное, создал отдельную накладку. наверное, вот тут стримы, торговля, лавка торговля, а это что? Торговля, лавка торговля, ладно. Выкладывайте мемы, инфа, валюта, правила, валюта, это игрок, Хорошо, чат, кидаем. На. Все. Удаляем. В принципе, я рекомендую эту предложением. Что, пошли, погнали дальше, потому что слишком как-то мало. У меня, кстати, еще аватарка есть, посмотрите сами. Я ее так э, просто создал. Можно, кстати, эту аватарочку на YouTube-канал ой, один YouTube, выложить. Да. Давай это сделаем, Я найду свободный канал, выложим на нее. Кстати, эту превьюшку я удалю, да? Мог выложить, блин, э, в сообщество. У нас есть сообщество, я там ничего не постю, Вот за запо запости что его скоро номер ролик, лукас, подписку, Так, скачаю сейчас эту функцию скучай превью в общем если хотите то я создаю значит отдельную вкладку сейчас вот эту с диску roblox вот создать создать э бесплатный фото бесплатные фото или вообще то можно по другому ладно в принципе чтобы не застрять это все делаем мне это можно потому что я хочет чтобы я хоть что-то блин загружал так, где у нас 500 подписчиков, но помните, тут уже 400, два блин. Вот, Max Prime, ну только там пауза, вот, Max Prime, Square тут зачинал likes. На английском ничего не записывал. And preview, let's go and accuse me of В общем-то, если вы знаете английский, пишите, чтобы я точно знал, что вы знаете, все. Так, пост view ой добавляем ошибкам как раз потому что наверное я и удалил потому что я и скачал и не получается грубо говоря блин давай изменим разрешение о там кстати в фоне кто то есть все я картиночку изменял, смотрите, сами можно с телефона изменить картиночку. Поэтому имейте в это в виду, если вы там получили какие-то предупреждения, Изменяйте фон, там, не знаю, меньше картинку делайте, пересмотрите, как я немножко изменил. Все, после этого мы нажимаем... Ой, нажимаем на функцию. Далее, должно сработать. Ой, что такое. Сработало. Во. Это это моя студия посмотрим кто угадает с какого то ролика. если скинь, получит меня, от меня 500 рублей в общем, найдите на каком я посте запу запустил в общем-то я наверное, спалью только превьюшку а вот канал названия не спалью не сполю, если получится показать. ладно, не получится, канал названия показывается сразу найдете и все и, ну, если честно, это самая легкая игра Найти превьюшку. Если смотрите попозже, то уже поздно. Но, в принципе, если вы найдете такую превьюшку, которую я вам показал на посте, то вы получаете 100 рублей для начала. Нормально, думаю. Мог, конечно, сказать 50, но думаю, для старта 100, потом 50 и так дальше. Для того, что вы новенький, классно все, Давайте, let's go, Тусить. В общем-то, одно приложение протестирую. Хватит с этого. Приложение в следующий раз. В общем, это продолжение живет еще. Всем удачи, всем пока. С вами Макс Праймс, мы научились, что реально можно делать и на биломаркете. Футки класс получилось. Всем удачи, всем пока.